Всем привет, дорогие друзья! Кто-то из вас видел реально НЛО? Но если никто не видел, давайте я вам расскажу ту историю, которая вам понравится. Не так давно мы с Алексом решили поехать в одну необычную деревню. В этой деревне все необычное. Нам написали подписчики, мы решили проверить на самом деле, так оно ли или нет. Нам прислали необычное фото, что там похищают животных, а именно скот и малый скот. Мы, недолго думая, написали подписчику, что мы приедем. Эта деревня на карте умирающая, ибо там происходили необычные дела. Мы взяли все необходимое, приехали в эту деревню, нас встретили как-то негативно. Но ну, суть тут, все местные, а вы здесь типа пришли. Вообще, что вы тут делаете? Нам пришлось притвориться, что мы репортеры и приехали снять про эту необычную деревню сюжет. Конечно, нам не поверили, потому что слухи про эту деревню очень идет обширно. Здесь, оказывается, происходят необычные и очень страшные дела. нас поселили недалеко от одного леса. В этой маленькой избушке из пяти человек. Нам тогда было странно, почему в этой избушке ничего нет. Как будто здесь кто-то приезжает, напугали и уехали. Но суть не в этом. Мы решили отдохнуть. Необычные звуки и крики мы слышали очень хорошо. Но мы не придавали значения. Думали, что что еще какие-то звери бегают. Потому что от леса метров 20 было. На следующее утро... Мы встретились с одним необычным дедушкой. Он рассказал, что в этой деревне все происходит не так. Не так давно закрылся магазин, где они покупали продукты, теперь их привозят. Но суть в том, что в этой деревне происходят очень страшные дела. Необычные существа постоянно набегают, захватывают животных. И так давно, пока мы ехали это необычная сущность. Это полбеды. Уже они начали хватать собак и кошек. Что за сущность? Сперва мы подумали, что это может чупанкабра, но наша необычная интуиция нас обманула. Нам показали необычную пещеру. Этот дедушка. Рассказал, что в этой пещере все и началось. Десять лет назад туда пошел необычный. Охотник. Его звали Семен. Почему звали? Я вам сейчас все расскажу. Он подумал, что в этой пещере есть медведь, и он думал, его застрели. Но, когда он спускался, я рассказал, он увидел необычные яйца висели в пещере. А глубь этой пещеры доходил почти 700 метров. Он от страха выбежал, рассказал местным своим, и эти местные решили уничтожить или я, честно, не мог понять о а дедушке, как он объяснял. Но суть, у него плохая речь, и в плане того, что он, конечно, нервничал, это ясно. Туда этот Семен со своими друзьями, с ружьями, решил застрелить эти яйца или забрать. Суть не в этом. Суть в том, что никто из них не вернулся. Местные жители решили туда пойти, и они ужаснулись, когда увидели... Множество разорванных Плочий, одежды Суть в том, что не было Ни тела, ни частей Тел, ничего И после этого все началось Уже 10 лет местные Жители уезжают, они боятся Ходить в этот лес Множество необычных следов Были и даже полицейскому Говорили, но Никто им не верил И как раз уже они добрались до деревни эти существа и начали нападать на животных не так давно мы с алексом как раз приехали туда поселились и решили заснять мы прошли все места где нам рассказывал это дедушка и мы ужаснулись когда увидели множество в глубь леса необычные кости животных их просто уйма было оказывается ни одна пещера в этом лесу есть, их несколько, и этих существ оказалось не два, не три, а очень много. Уже давным-давно не видят ни олени, ни медведей, и даже ни волк. Скорее всего, эти существа их прогнали, а может и сожрали. Тогда ж нам стало очень интересно, что на самом деле происходит. На следующий день мы услышали что-то надвигается из леса мы выключили свет и начали смотреть в окна мы увидели около семи трехметровых с длинными ногами передвигались на четверенька какие-то необычные существа огромные рты у них были и зубы как у вампиров тогда же нам было страшно они окружили на нашу, можно сказать, и избушку, и начали вокруг ходить и внюхивать. Даже были звуки, что они скреблись через дверь, через окна. Но что на самом деле нам было страшно, это то, что они могли забраться через окна. Окна не были вообще защищены. Но суть в том, что они постояли рядом с избушкой и побежали обратно в лес. Тогда же мы не смогли ничего заснять. Каждая камера могла их напугать, а может даже и агрессию выставить. Но они смотрели в окна, как и мы. Это до того момента были умные эти существа, что нам было страшно. Никто нам не поверил, потому что у нас не было видеозаписи. Но это еще не все. Через несколько этих моментов дней мы решили уехать отсюда. И случилось то, что у нас не заводилась машина. Мы где-то в часов 6 решили загрузиться и уехать с этого проклятого места, но машина не заводилась. Нам стало страшно, что будет с нами. Но мы увидели на горе необычного человека, а рядом с ним были эти существа. Он их направлял на нас. Я помню, что этот необычный монстр чуть на нас не напал. Они не боялись выстрелов. Никто из этих существ даже не боялись. Слава богу, потом машина успела завестись и мы уехали. Не так давно случилась еще там одна история. Если вам интересно, то подпишитесь и поставьте лайк.